Бисмиллах, дорогой зритель, пусть Аллах тас тебе баракат. Вот следующий у нас урок очень важный и очень интересный. После этого урока уже ты легко сможешь э, путешествовать в арабские страны. То есть, когда ты будешь путешествовать в арабские страны, легко сможешь спросить, что это, что это, что это, что это у твоего товарища арабского товарища. Вот как раз наша тема вопрос что это. Хада мы знаем это, а вот мэ хада Будет у нас что это? «Ма-га-да» Что это? Алхамдулилла. Все. После этого вы, если будете путешествовать в арабские страны, вы можете спросить у своего арабского товарища, что это, что это, показывая на там здания, показывая на места, про которых вы хотите знать. Хорошо. Давайте читаем вопрос. «Ма-га-да» Что это? Отвечаем. Ада Бейтон. Например, вы показываете, э, указываете на какой-то интересный дом, необычный дом в необычной форме, и ваш арабский товарищ говорит: это дом. Ада Вы спрашиваете: Мэга И он отвечает вам: Ада Бейтон. Хорошо. А теперь мы узнаем, задавать вопрос немножко по-другому. Смотрите. АХАДА БАЙТУН АХАДА БАЙТУН Здесь у нас есть добавочная буква А. Вот, смотрим, вот-вот-вот. АХАДА БАЙТУН Что значит А? Буква Алиф здесь переводится на русский язык как ЛИ. То есть, дом ЛИ это? Или же по-другому? Это дом. Дом ЛИ это? Это дом. АХАДА БАЙТУН И отвечают. НААМ АХАДА БАЙТУН НААМ переводится как да это дом вот нам это да например когда арабы отвечают на телефон поднимают трубку они говорят нам. то есть да Если русские говорят да а арабы говорят нам хорошо если вы хотите что-то спросить у араба и он отвечает вам да то он скажет вам на Хорошо, вот здесь в нашем примере. Хада это дом? Дом ли это? И он вам отвечает: Нам, хада бейтун. Да, это дом. Нам, да, хада, это бейтун, дом. То есть вы увидели дом в необычной форме и хотите уточнить, это дом? Дом ли это? И он вас успокаивает и говорит, что да, это дом. Хорошо, следующий вопрос. Махада, что это? И ваш арабский товарищ отвечает. Хада, камисун. Хада, камисун. Это камисун. Камисун на русском будет рубашка. Вот как видно из рисунка. Камисун будет у нас рубашка. Камисун, рубашка. Потом вы спрашиваете. Ахада, сарирун. Если у нас было «Ахада бейтун», «Дом ли это?» «Это дом», так, а здесь «Ахада сарирун», то есть «Кровать ли это?» Или же по-другому «Это кровать?» Ваш арабский товарищ вам отвечает «Ля хада курси». «Нет, что с тобой? Это стул». «Нет, это стул». «Ля хада курси юн». «Ля хада Кстати «Ля» на арабском будет «Нет». Например, например, вы хотите жениться на арабской девушке, родители вам отвечают «Ля», то есть «нет». Мы не согласны «Ля», потому что из Азербайджана в арабские страны расстояние очень большое, поэтому они вам отказывали. Если они скажут вам «Ля», то поймите, что они вам отказывают, то есть не согласны. Но если они вам скажут на, тогда «Да», они согласны. Хорошо, дорогой зритель, пусть Аллах даст тебе баракат. Мы продолжаем. Ахада мифтахун. Ключ ли это? То есть это ключ? И вам отвечают. Ля хаза Нет, это ручка. Нет, это ручка. Ля нет. И следующий вопрос. Махада «Что это?» «Что это?» И вам отвечают «ХАДА Новое слово «ХАДА это звезда, как видно из рисунка «Наджимун» – это звезда Хорошо, теперь, дорогой зритель Пусть Аллах облегчит тебе изучение арабского языка У нас начинаются упражнения Смотрите, «Тамрин» на арабском будет упражнение Задают вам вопросы, и вы должны отвечать. Мы с вами должны отвечать. Давайте посмотрим, что нам задают. Махаза. И показывают нам ключ. То есть что это? И мы отвечаем. Это ключ. Следующий вопрос. Махаза. Что это? Хаза китабун. Ада, он Отвечаем, хада, китабун, это книга. Следующий вопрос. Махада. Отвечаем, хада, палямун. Вот как видите, это очень легко. Вот таким образом будем отвечать на все эти вопросы. Потом следующее упражнение. Тамрин 2 задает вопрос. Ахада, бейтун. Дом ли это? То есть это дом? Нам показывают мечеть. Вы говорите, «Ла хадамасджидун», нет, это мечеть. Например, у вас арабский гость и показывает нам мечеть и говорит, «Это дом». Вы говорите, «Ла хадамасджидун», это не дом, это мечеть. А если он вам говорит, что я имел в виду дом Аллаха, тогда что вы ответите? Это уже другая тема. Хорошо. Агада, бейтун, это дом, вы отвечаете ⁇ ля, ада, Таким образом, отвечаете на другие вопросы. Например, давайте возьмем последний вопрос. Агада, это звезда, вы отвечаете ⁇ нам, да, это звезда. На этот раз вы соглашаетесь с ним. Следующее упражнение очень легкое. Там просто надо читать и переписать. Смотрите, там Рин целяция то есть третье, упраж... третье упражнение и пара лактум читай и перепиши просто читаешь и переписываешь просто заметь за... заметь дорогие зрители баракала фиг что на этот раз они дали слова без харакатов и эти те слова которых ты уже знаешь что уже заучивал наизусть поэтому тебе будет легко читать эти слова без харакатов смотрите посмотрим первое слово это стол все, ты уже знаешь, какие характеристики будут у каждой буквы. Вальхамдуллилла. Вальхамдуллилла. Хорошо, это легко, альхамдуллилла. Потом у нас начинается новый вопрос, как бы новая тема. Но это, иншалла, возьмем мы на следующем уроке. С позволения Аллаха. Вальхамдуллиллахи раббель